Привет! Сегодня у нас тема, которую, естественно, предлагаешь ты. Обрадуется ли она моему визиту? У меня уже есть видео на эту тему. Ты можешь перейти на ссылочку, сейчас она в этом углу, и посмотреть то, что было сделано ранее, но если ты хочешь посмотреть этот выпуск, пожалуйста, welcome! <из> обрадуется ли она визиту? Давай посмотреть. Сегодня я взяла две колоды Таро. Это у нас Монарка. То, что ты обожаешь. Мне очень часто просишь сделать на Монаре, либо о магии наслаждения, либо на Дикамирон. Это самый откровенный уровень. Ну, я решила все-таки сегодня взять Монару и 78 дверей на открытие. да? То есть, это колода 78 дверей, реплика Таро. Уэйта, она говорит о том Насколько женщина В принципе как бы Подобрал ли ты ключик К ее сердцу Откроешь ли ты эти двери Что ты увидишь, когда их откроешь да, Образно Ну что ж, давай смотреть Сегодня у нас будет э, два варианта И мы посмотрим Обрадуется ли она Итак Номер один Номер два и выкладываю 78 дверей номер один номер два М -м, на обороте карты император ну что ж те отношения для себя очень даже важны если не сказать больше прекрасно будем смотреть загадывай выбирай волноваться не нужно во-первых развивай свою интуицию то есть смотри от начала до конца видео это очень полезно возможно в каком-то из вариантов которые ты не загадал ты найдешь именно то что реально твое ну в любом случае мы начинаем даже если ты еще не выбрал ну если не выбрал нажми на паузу. Итак, первый вариант. Восьмерка воды и тройка мечей. Эх, эх, вижу ваше прошлое, и оно, конечно, меня не радует. Ну, во-первых, тройка мечей. Могу сказать так. Мужчина, который меня смотрит, обладает, Массой женщин по троечке мечей разбил сердце своей любви. Восьмерка воды говорит о том, что женщина любимая. Ну, мы уже выяснили, что ты император. А, что женщина, в принципе, к тебе неравнодушна. Но получила некую от тебя достаточно серьезную... Тут даже не в ее обиде дело. Может быть, она уже забывает об этой обиде, но нанес то ей серьезный удар по восьмерке воды в Монаре. Здесь это видно. Кстати, видно также, что ты за ней рьяно наблюдаешь. Где-то ты имеешь возможность это делать. Ну, такое дело. Мужчины у нас таковы, что они любят наблюдать. Возможно, это единственное, что остается наблюдать в сторонке за человеком, который тебе дорог. Но по тройке мечей могу сказать, ситуация достаточно неприятная. Здесь замешана какая-то женщина, которая делала пакости. Возможно, у некоторых проиграется. Возможно, у тебя были несостыковки на уровне того, что семья не принимала. Да? Не принимала эту женщину. Может быть, мама не хотела. Может быть, были какие-то моменты, в которых у какого-то количества да, смотрящих. Первый вариант. Здесь была ситуация, когда любовь была прервана. Да, карта мир и семерка огня. Ну, как бы ожидалось, да, очень много сексуально... Ну, здесь очень сексуально откровенные карты. Очень много было здесь фантазии на уровне сексуальности, да, на уровне секса, прямо скажем, у тебя. И ты как бы хотел вот этого... Проникновение, что ли, в, в, общее, в общее пространство, да, ваше, вот в ваш мир. Но этого не произошло, женщина ушла. Женщина ушла, обидевшись, гордо поднятой головой. Восьмерка воздуха, видишь, восьмерка мечей. Она боялась твоего, м -м, ну, скажем, взаимодействия с тобой, потому что получила болезненные травмы какие-то. Да, пятерка воздуха, видишь, все карты Монара кричат об этом. Жаль твою женщину, башня, произошел жуткий разрыв, он доставил тебе по тройке мечей большую боль, потому что много старших арканов, девятка огня говорит о том, отношения очень страстные, здесь как бы вы свою любовь в жертву поставили, да? что она, что ты, как бы... Разорвали отношения, потому что была какая-то несостыковка. Здесь могут проиграться люди разных религий, разных национальностей, разных возрастов. А, что, может быть, может быть, здесь разный статус не позволял соединиться. Но эти отношения были очень страстными. Поэтому было дико больно рвать их. Вот этот момент я здесь чувствую. Я даже, знаете, вот ä, в данном конкретном варианте. Я считываю, что здесь был уход на уровне того, что пусть лучше будет больно, но я не хочу больше страдать. Вот такой момент здесь был, очень болезненный. Шестерка воды. Сейчас вы притаились. Ну, вернее, притаился ты, потому что ты постоянно наблюдаешь. Видишь, ты как в воде такой бегемотик, а она здесь такая, можно сказать, полуобнаженная мадам стоит. В озере в озере ваших чувств она стоит она смела а ты нет ты притаился где-то там голову высунул голову для чего голову для того чтобы наблюдать но тебя не видно садница земли она очень свободолюбивая она очень риска была в каких-то моментах предпочитала как бы как сказать, предпочитала поступать по своему наитию, да, и в каких-то моментах тебя не понимая поступала, ну, как бы так, как решила она, вот поэтому она и ушла. Двоечка воздуха говорит о том, что сейчас она воспринимает эти отношения как прошлый урок. То есть я не могу сказать, что здесь есть огромная привязанность к тебе на данный момент времени, когда-то была. Но сейчас по двойке воздуха она на тебя смотрит, как видишь, как на эту статуэтку хрустальную. Кстати, ты можешь быть человеком, который, как сказать, который скрывает себя. Да? Тут человек вот в этом символизме, опять-таки, женщина видна, здесь видно крупные ее черты лица как она смотрит, полуобнаженное тело. А ты в шляпке, в статуэтке, в шарфе. И понятное дело, что тут такой кукольный вариант, что ты такой, знаешь, мужчина, который не раскрылся в этих отношениях. Ты как бы имел посыл, но не дал себе возможность, либо кто-то не дал тебе возможность полностью показать, какой ты. Вот именно поэтому она к тебе относится как к предмету, к предмету из прошлого. Но к предмету не обязательно это плохо, но ты такой предмет, статуэтка Оскара, что ли, да, в ее руках. Видишь, вот в Монаре здесь колода утрированная, она как бы, ну как, как, как карикатура, что ли, да, ваших отношений. То есть карикатурность в чем? Что она вся такая человечная, да, видишь? уровень человека, как бы масштаб человека. Она улыбается тебе, видишь на этой карте. А ты статуэтка, ты такой маленький такой, где-то там вдалеке, и вот она держит тебя в ладонях. Но так как она держит тебя в ладонях, я могу сказать, что пока что в ее ладонях, да, в ее руках твоя, ну как бы твоя сущность, твоя э, твое проявление в прошлом, она пока им может даже управлять, то есть в какой-то манере Манара нам показала в этом моменте, в этой карте, что этими отношениями больше управляла женщина, то есть она решала, хочет она быть в этих отношениях или нет, и вот она решила выйти, выйти почему я уже сказала, ты ее пугал, Произошла башня, произошел раскол. Давай сейчас на Монаре посмотрим, я возьму две карты, мы посмотрим, если ты появишься сейчас после всего этого в ее жизни, вообще будет ли она радоваться этому? Хм, карта справедливость. Она считает, что это было бы справедливо, чтобы ты появился в ее жизни. А видишь, на карте здесь половинка беседки, а половинка... Наблюдение человека. Это, кстати, еще показатель того, что ей надоело, что ты за ней только наблюдаешь. Она ждет, что ты все-таки проявишься. Понимаешь? Да. И вот здесь вот выходит карта пустышки. Она реально считает справедливым чтобы эту пустоту в ее жизни которая образовалась образовалась после того как она ушла и ваши отношения рухнули по карте башни было бы справедливым чтобы эту пустоту заменила что давай посмотрим ваше взаимодействие девяткой земли видишь она как бы видит себя вот в этом Ты спрятался вот спрятался вот такой маленький опять-таки показатель того что ты себя не показываешь она такая большая, а ты маленький, ты спрятался. Вот она считает, было бы справедливым, чтобы ты, вот этот старший аркан смертный смертной обороте, то есть страстно желанный уровень, который зашкаливает, который прекращен, все-таки, все-таки вы поговорили, тройка воды тройка воды в монаре это карта встречи женщина к тебе настроена доброжелательно, несмотря ни на что но, по этой карте я могу также сказать, что у нее есть отношения у нее есть отношения, возможно они не серьезные, но они есть если ты спрашиваешь если кто-то ну, это не могу сказать, что соперник <смех> восьмерка Земли. Здесь женщина сама выбирает правила своей жизни. Видишь, здесь такая женщина, которая свободолюбивая, играет на музыкальном инструменте, и мужчины как бы все у ее ног. По девятке воды могу сказать, она легко вступает в отношения, не обязательно серьезные, но ей очень легко знакомиться с мужчинами, она вызывает у них интерес, и ей в принципе не составляет труда. Найти себе пару Но пару она не ищет по этим картам Я могу сказать, у нее несерьезное Отношение сейчас к мужчинам В принципе, ценит она только себя По земли Почему? Потому что был, видно, очень болезненный Опыт именно с тобой То есть встречи она бы хотела Она считает, что было бы Справедливо, чтобы ты, этот император да, Показал все-таки свой Лик, не только в статуэтке да, может быть, ты ей прислал фотографию когда-то, и она только на, на нее сейчас и может смотреть. Я ж не знаю ваших отношений, у каждого свой уровень, но тем не менее, эта женщина хотела бы поговорить с тобой. Давай посмотрим уже на колоде 78 дверей. Беру вторую колоду для того, чтобы узнать, хочет ли она увидеться. Четверка жезлов. Она не просто хотела бы, чтобы ты посетил, да? Ее, так сказать, владение Четверка жезлов Видишь, здесь карта дома, очага, вот дверь Здесь даже на картинке показан Вот этот уют домашний Ну, для многих из вас Молодые люди, это показать Того, что у женщины есть семья Не обязательно это муж Но у нее есть семья, которая о ней заботится Которая ее очень любит И не хочет, чтобы ее Кто-то обижал Здесь вот такой момент тоже показан Но показан прямо порог дома у которого она бы хотела, чтобы у этого порога с цветами ожидал ее ты. Понимаешь, здесь такой момент, двойка пятаклей. Хочет она увидеться с тобой, нырнуть в этот с головой. Пятерка жезлов, смотри, здесь мужчина стоит с молотком и разбивает вот эту кирпичную стенную кладку, да, чтобы ты разбил эту кладку непонимания вашего выстраиваемого стен между вами. Ведь эту стену на самом деле она считает по справедливости, да, эту башню сделал ты, понимаешь, ты ее чем-то напугал. Давай посмотрим. Да, девят, десятка Пентаклей. Опять-таки, карта дома, карта уюта, карта гармонии, карта ценностей, карта счастливого будущего. Она к твоему визиту отнесется по десятке Пентаклей. Туз Пентаклей. Смотри, она даже с ключиками сидит. То есть она тебе откроет эту дверь. Пас Жезлов, Вот ты стоишь у порога. Вылетела карта сама. Представляешь, я даже не брала. Магия какая-то сегодня. Вот ты стоишь у порога, у тебя сзади за спиной подарок. Вот то, что я говорила, вот сколько 20 секунд назад, да, она открывает дверь и улыбается тебе. Больше карт я брать не буду. Здесь все понятно по первому варианту. Возможно, здесь женщина тебя простила, относится к тебе как к королю Пентакли на данный момент времени. То есть человеку, который в принципе в ее судьбе может... Ну, во-первых, она тебя видит ценным. Она видит, что за тобой не просто пустые слова и обещания на данный момент времени, а ты человек, который может в ее жизни поменять что-то, в том направлении, в котором бы она хотела. Она тебя считает человеком могущественным. Именно поэтому а, есть такое понятие, что Туз, а, вернее, король Пентаклей, это как предвестник императора, то есть предвестник того, что а, женщина к тебе относится максимально серьезно. Но ты заставила ее, конечно, поволноваться в этой жизни, я это тоже вижу, и пожезла в чем, что ты все-таки с новой энергией, той, которой ты уже ну, не будешь повторять своих ошибок по тройке мечей, да, скорее всего, ты уже на своей жизни все-таки прочувствовал, ну, почему в прошлом это у вас произошло, скорее всего так, осознал, почему, потому что здесь выходила трансформация твоя в Старшем Аркане, смерть. Ты как бы похоронил прошлое, то, что было тогда неправильным, и по четверке Жезлов хотел бы выстроить... Собственно, что-то новое в своей жизни Касаемо семьи, отношений Именно это прочувствовала твоя женщина Возможно, здесь по пажу Жезлов Есть взаимодействие уже Возможно, у вас началась переписка Поэтому ты смотришь этот расклад Либо переписки не было, но вы бы хотели ее возобновить Но могу сказать, что карты Начиналось у нас расклад с очень плохого А на будущее карты показывают прекрасное взаимодействие Рыцарь мечей Смотри, есть предупреждение, что, возможно, у кого-то из мужчин, которые сейчас наблюдают за этой леди, ты вызовешь ревность. То есть будь аккуратен, не рискуй, не делай глупых поступков, потому что я тебе уже говорила, ты король пентаклей. Семерка жезлов говорит о том, где есть такой мужчина обаятельный, открывает, видишь, видишь, такая неприступная скала, и он такой огромный камень-валун сдвигает, чтобы открыть этот ход, тайный ход, да. То есть у тебя есть достаточно сил открыть, открыть это пространство для себя То есть тут все дело в твоих поступках Здесь даже вот на картинках можно ничего не говорить Но для того, чтобы тебе было понятнее, я все-таки озвучу трактовку Но вот в данной конкретной карте, семерка жезлов, ты будешь бороться именно за эти отношения Ты император для этих отношений в первом варианте ты император. Император, повторюсь, главный мужчина для загадываемой женщины. И это показатель того, что данные отношения для тебя ключевые в твоей жизни. Именно в этих отношениях ты можешь максимально раскрыться как человек, получить свой реализационный план. Если меня смотрит сейчас девушка, она может перекладывать расклад с местоимения он на местоимение она. В данном случае это тоже работает и работает неплохо, но если, конечно же, нужен более такой расклад, скажем, более точный, да, то нужно, конечно, личный расклад смотреть. Это естественно понятно. Здесь же мы смотрим общий расклад, онлайн расклад. Давайте смотреть вариант номер два. Итак, карта отшельник. Ну что ж, понятное дело, что вы сейчас одиноки, мужчина. И карта рыцарь Пентакли. Но у вас есть огромное желание взять этот красивый подарок в руки, да, сесть на коня. И то, что я говорил, тему расклада, обрадовать селе на визиту, навестить, да вашу любимую женщину. В данном случае, в данном случае уже во втором варианте дан такой интересный посыл того, что мужчина решился. Решился. Он сейчас стоит как бы на стопоре таком, как спортсмен перед забегом, да, марафонским. Он стоит, ждет вот этого выстрела из пистолета, да, чтобы начать свое движение. И мы видим тут вдалеке, Машет ему и улыбается его женщина, которая, в принципе, его так долго ждала. Рыцарь Пентакли. Это еще показатель того, что мужчина как долго собирался. Да? Вот Есть такой момент здесь. Отшельник, отшельник говорит о том, что вам все кисло в жизни сейчас. да. Все как-то никто не понимает, никто не радует или ничто не радует. Есть ощущение загнанности в ситуацию. Есть ощущение, что я один такой одинокий волк, меня никто не понимает и хотелось бы разделить какие-то чувства в данном случае чувства родства с другим существом для многих это даже уровень того что у вас такой психотип психотип человека который ну которому сложно общаться, да, сложно сближаться, сложно найти друзей, настоящих, не просто знакомых, не просто уровень там, общения ни о чем, да, а именно на глубинном уровне, потому что вы осознанный человек, человек, который э, проживает свою жизнь осознанно и двигается куда-то. Вот, э, поэтому у вас есть намерения, мы их уже видим в карте синтификатора, скажем так. Ну, здесь вот такой вариант. Если вы нашли себя в этой характеристике, значит, это точно ваш вариант. Давайте смотреть, что у вас было и что в будущем, да. Насколько обрадуется загадываемая особа вашему визиту. Хм, девятка земли, как и в первом варианте. Ну, что ж, я могу сказать, она вас ждала. Ждала до этого, да, даже. То есть, <с Gloria> женщина, здесь видно, показано, насколько... Вы маленький, да, вот в этой вот арочке. А женщина выглядывает, она как вот, знаете, как кукольный домик такой. Там маленькие солдатики. Она такая большая, она заглядывает, а где же там эти мои солдатики? Куда они все пропали? Вот такая здесь карта, карикатура, как бы. Вы исчезли из вида этой мадам. Она как бы заждалась. Даже девятка воздуха говорит о том, что хотела бы некие рубежи перешагнуть вашего недопонимания, потому что девятка воздуха – это девятка мечей. Есть элемент, две девятки, да, бесконечности. По нумерологии бесконечность поисков друг друга. Ментальный уровень здесь очень большого тотального одиночества, друг, друг без друга. Карта Отшельник также очень хорошо синхронизирована с ней. Она тоже считает, что... Без вас ей очень одиноко, и хотелось бы, чтобы вы, ну, как бы, не замыкали, что ли, потому что ее это тоже как бы вводит в состояние до да, семерка Земли. Здесь показана женщина. А, ну, опять-таки, да, это символизм. Это так, все-таки карты, да, если говорить. О том варианте, который мы сейчас смотрим, перевожу, да, вот, старологического на русский для вас. Женщина в интиме своем о вас думает. Вот здесь в этой карте показана такая женщина, которая живет праведной жизнью, монашка. С одной стороны, да, вот у нее одеяние монашеское. А с другой стороны, видите, художник изобразил ее обнаженной снизу, и она как бы себя... Балует, да. Балует почему? Потому что рядом нет любимого человека. А любимый человек, видите, сзади открыл дверь и наблюдает за этим. То есть между вами что-то такое, что вы не можете друг с другом соединиться в данный момент времени и перестать сделать больно под карте отшельника да, вот перестать проживать это одиночество вы как бы не вместе да? возможно здесь люди на расстоянии возможно здесь люди в проблемных каких-то прошлых взаимодействиях, но в данном случае у вас есть эта боль боль от того, что вы не можете удовлетворить тягу друг к другу, да, вы не можете поласкать даже друг друга. Вот здесь вот такая карта. Мужчина очень сильно страдает, да, вот карта наказания здесь на обороте: карта королевы воды, женщина нежная, ласковая, в ваших воспоминаниях. Наказание ваше в чем? Что вы не можете приблизиться? Почему? По какому фактору не можете, по какой причине. Я сейчас разбирать это не буду, потому что у нас с вами посыл, да, вот сегодняшняя тема какой. Обрадуется ли она вашему визиту? Ну, давайте смотреть, обрадуется ли она вашему визиту. <звы> Смотрите, слуга Земли, вы очень сильно напоминаете ей о себе, но делаете каким-то странным образом. Вы делаете ей ощущение, что ну, как бы вы. Но ну, она чувствует, что вы за ней наблюдаете. Есть какой-то такой момент, но почему-то себя не, не показываете. Семерка воздуха. Есть здесь какие-то манипуляции со стороны мужчины? Вот именно это женщине не нравится Она не может радоваться вам, потому что не понимает вас Это я могу точно сказать по второму варианту Да, опять выходит королева воды Она слишком нежна, слишком трогательна, слишком честна Слишком порядочна, чтобы эту семерку мечей проглотить Понимаете, в виде ваших поступков Подумайте об этом я настоятельно советую мужчине из второго варианта понять со стороны, может быть, что-то вы не так делаете, шут, дурак выходит. Ощущение того, что ваша женщина воспринимает, что вы играете в отношениях, что вам нужен только секс от нее, семерка огня. Женщина здесь очень достойная, она ощущает себя в западне. Здесь вот, такая, вот такой вариант. Обрадуется ли она, если вы приедете Пока вы ее пугаете Восьмерка воздуха Выходила в прошлом варианте Давайте все-таки Давайте спросим так Я поняла, здесь косяки со стороны мужчины Какое-то взаимодействие странное Давайте, может быть вы ей Что-то неприличное пишете Или писали Может быть вы как-то чувство не выразили Ну что-то здесь вот какая-то вот У женщины печаль, понимаете Что вы ей нужны, но но вы взаимодействуете неверно именно с конкретным человеком. Если вы захотите что-то изменить в своем проявлении, в своем взаимодействии, возможно, в своих каких-то, знаете, как... Я понимаю, что вы сформированы уже как личность, но если вы захотите понять ее более глубинно, да, почему так или иначе, почему она расстраивается, почему она, может быть, в какой-то ситуации неправильно вас поняла, что-то вас ожидает хорошее при взаимодействии, при вашем появлении. Совершенно верно, десятка земли. Вот именно то, что я сейчас сказала, очень важно. Она придет в это кафе, которое вы... Пригласите ее, видите, девушка сидит за столиком и будет читать книжку. Ну, образ книжки, она будет вас ожидать, но делать вид, что она очень занята. Понимаете, да, это у вас будет. Вам нужно будет подойти к ней, как бы найти какой-то тонкий, нюансовый какой-то момент, чтобы ее сердце поверило вам. Понимаете, да, вот здесь такой момент указан, но она придет на эту встречу, она будет рада, но сразу этого не покажет. У вас будет возобновление. Старший Аркан, суд, страшный суд, говорит о том, что возрождение ваших отношений возможно, правда возможно, при условии, да, что вы уберете десятку воздуха, вы уберете колкость, возможно, вы разговариваете таким стебным каким-то мышлением, либо а, ну не то, что вы высмеиваете кого-то в ее присутствии, но она пугается каких-то нюансов в рассуждениях с вами возможно вы иногда показывали норов но семерка мечей говорит, об, об, говорит обо многом здесь мужчина скрывал свои намерения возможно вы могли ее поставить в ситуацию где она видела что вы не одни, да, что вот за вами есть наблюдение. Здесь карта наблюдения падает. Возможно, у вас, вам мешают вашим отношениям третьи лица. Давайте посмотрим, обрадуется ли уже точно. Та, да, семерка огня. У вас будет этот посыл, именно тот, который нужен вам. Я вижу, мужчина здесь очень хочет по двойке кубков, страстного такого... Ну, неприличная карта страстного сексуального уровня. Здесь, Понимаете, вы ее, скорее всего, отпугнули тем, что вы постоянно желали физической близости. Возможно, в этом была ваша проблема, давлели как бы над ней. Здесь будет у вас возобновление, будет то, чего вы ожидаете от этих отношений, но при условии, что вы а, сделаете все-таки выводы из этого расклада. Скажем так. Ну что ж, позиция второго варианта всем, я думаю, ясна. Здесь мужчина очень страстен. Здесь мужчина очень нравится внешний облик вашей женщины. Ее нежность, ее характер, ее её... ну, страсть у вас именно кипит, потому что отношения скажем такие вы знаете сама женщина прекрасна, она обладает энергетикой женственности необыкновенная нежная таких женщин очень мало и поэтому у вас все кипит и горит внутри но именно такие женщины они ну знаете они как вам сказать они более глубокие, да, и для них, конечно, они обладают этим сексуальным уровнем, но для них все-таки больше важен уровень, родства с мужчиной, да, вот этой сердечной привязанности, вот это в этом была ваша несостыковка, вот в этом сейчас ваш отшельник, понимаете, да? Давайте я еще посмотрю для вас, ну, здесь дворка кубков, чувства, здесь чувства обоюдные, здесь обрадуются, конечно, обрадуются, но женщина гордая, женщина не покажет этого сразу, да? Но на свидание придет к вам. Давайте еще посмотрим на второй колоде. Хотя здесь уже ответа После вашего вывода да, из этого расклада, из ситуации, устранения ваших конфликтных моментов с позиции мужчины устранения, здесь будет тишь да гладь, благодать. Сексуальная привязанность здесь бешеная, конечно. Давайте смотреть, обрадуется ли. Карта отшельник, представляете, выходит двойные, двойные старшая аркану. Ну вот показатель того, что вы оба отшельники. Ей тоже очень плохо без вас. Обрадуется ли? Да, туз Жезлов. Вот мужчина стоит у порога. Смотрите, вот эта дверь. Он молит, молит, откройся, откройся эта дверь, боги. Откройте мне эту дверь. Я хочу добраться, убрать этот огромный камень, убрать эту стену между нами. И что будет дальше? Карта дьявол у вас тут бешеное притяжение, страшный аркан, вы понимаете, вы скорее всего транслируете энергетику вот этого в паре, да? вот, что вами движет страсть в отношениях, уже второй раз выходит у нас энергетика того, что а верховный жрец наоборот говорит, что вы как бы между чертом, да, между бесом и вот, вот этим вот Высшим, как бы мечетесь, вас безумно тянет, в то же время вы не можете проработать определенные моменты в ваших отношениях, поэтому не взаимодействуя на данный момент времени. Будет туз с Пентаклей. Выходила эта карта в первом варианте. Вот женщина сидит и ждет вас. Вот в данном варианте женщина, несмотря на ваши конфликты, вас ждала. Здесь показаны даже ключи в ее руке. Ключи, понимаете, ключи от того, что здесь э, хотелось бы э, не просто э, общения, здесь бы хотелось чего-то серьезного, э, серьезного уровня с вами, Пентакли. Семерка кубков, у нее даже есть грезы, возможно, сны. Сны о том, что все было так красиво и могло бы стать чем-то уникальным для вас обоих. Видите, вот здесь человек, который во сне видит разные чудесные, потрясающие, сказочные сны, конечно обрадуется. Она даже иногда об этом думает. Королева Жезлов, королева Жезлов говорит о том, что ей бы хотелось для вас стать э, человеком, который, э, ну, я уже говорила, что женщина сама принимает решение, она бы хотела, чтобы вы эти решения уважали. Для вас ты королевой жезлов, да, то есть человеком, который тоже что-то решает в этих отношениях. Двойка жезлов, выйти из ограничений, да, есть какие-то ментальные ограничения вашего мышления. Ваше мышление друг пока не, не стыкуется, да, есть доля упрямства, я уже говорила, да, со стороны ее, со стороны вас. Восьмерка мечей, вот, видите, неспособность принимать то или иное решение рядом с вами, то, что я сейчас проговаривала. И четверка кубков, да, эти отношения стабильные, здесь изображен мужчина, которому очень комфортно и удобно. Да, вот если говорить о нашем основном вопросе, обрадуется ли она? Конечно, она обрадуется, потому что по четверке кубков она, в принципе, считает, что ей с вами, ну, есть с вами по пути, но есть элемент вот этого дьявольского какого-то вашего конфликтного момента, да, который ей не нравится. Понимаете, ей он вызывает сомнения, но с вами ей на самом деле комфортно. То есть, понимаете, здесь не состыковка, она больше из-за упрямства вашего. Королева мечей. Есть такой момент есть такой момент, где она включает суровость. Суровость она включает и уходит восьмерка кубков. Почему? Да потому что вы не цените в ней те качества именно ментального характера, э, ну, скажем, да, вот ее позицию в жизни вы не цените. Вы цените больше ощущение, э, ну, как вам сказать, э, ну, вам больше страстный уровень нравится с этой женщиной. Вам, как человек, она, в принципе, интересна, интересно, я это вижу, этот интерес, но Зашкаливает у вас больше физический план. А она, человек, настроенный на все-таки на разговор, на диалог, на общение, возлюбленные. Вас ожидает это соединение, С ожидает. Но здесь очень важно очень важно подойти к этому вопросу деликатно, потому что любовь, она не мечевая структура. Поймите, это то, что вы храните как вот знаете как хрупкий бокал что ли как хрупкая хрупкий бутон распустившегося розы это что-то что нельзя вот видите пятерка кубков здесь пожар пожар вот изображен нельзя жечь хрупкая да нежная вот она понимаете она королева кубков она не воспринимает страсть как огонь пожар она воспринимает как образ глубинности возлюбленные в чем что они а, друг друга принимают такими какие они есть а, не, не пытаясь переделать здесь же мужчина очень хочется вот этого страстного уровня, и чтобы эта женщина была именно такой, какой он ее себе придумал, понимаете? Здесь вот такой момент есть, немного. Я не могу сказать, что сильно много, но давление здесь на женщину присутствует. Именно это ее пугает. Ее пугает, что э, она какая-то для себя одна, а с вами она должна как бы играть какую-то роль. Ей бы не хотелось этого делать. Вот именно поэтому она очень хотела бы, чтобы вы этот момент как-то сами для себя прочувствовали, поняли, чтобы ей не пришлось... Ну скажем, хрупкость этих отношений Которые прекрасны да, Нарушать каким-то разговором Который, возможно, будет сразу Вами не понят Поэтому карты сказали вам Об этом через символизм да, Чтобы вы просто Уже знали, что женщина очень деликатно к вам и поэтому она не знаете если она деликатна к вам то она хотела бы чтобы и вы были деликатны к ней здесь вот такая позиция я надеюсь я вам это объяснила и могу сказать что вас ожидает двойка кубков карта возлюбленных здесь однозначно во втором варианте ваши отшельники это глупость полная и ваше свидание, которое состоится в будущем, при вашем появлении, принесет вам очень много эмоций, именно ну, глубинного характера того, что вы раскроетесь. Именно мужчина, который смотрит второй вариант, раскроет свое сердце, поймет, что страсть страстью, да? а вот любовь, которая есть в сердце. Это новый уровень той же страсти, которая будет на совсем другом уровне вами пройдена, прочувствована, раскрыта, и вы получите незабываемое наслаждение с этой женщиной уже на совсем другом уровне. Если образно представить, то это будет, знаете, вот есть плоскость, да, где вы счастливы, а есть уже уже уровень пространственный, где вы можете очень далеко улететь. И вы даже пока не понимаете этого, но карты уже как бы это вам предсказывают. Так что второй вариант был очень интересным, неожиданным. И карты выпали. Здесь очень, понимаете, сложная постановка ментальности мужчины. Мужчина закрывает сердце в любовных отношениях, а женщина ему дана, либо он выбрал такую женщину, чтобы, может быть, раскрыть свой сердечный потенциал, подсознательно выбрал, да, которая обладает как раз именно этой позицией. И для нее сексуальные отношения возможны только после раскрытия сердечного потенциала. Вот в этом фабула второго расклада. Я надеюсь, я вас воодушевила во всех двух вариантах. Не было ничего плохого, карт какого-то разрыва, либо недопонимание, здесь здесь гармония. Во втором варианте гармония будет очень красивой. Вы поменяетесь, именно мужчина, который смотрит меня, вы приобретете большой, знаете, как вот вы как бы из одного человека вырастите, можно сказать, в 5-10 в раз, в совершенно другую, Личность, обогащенную не просто чувствами, опытом, знаниями, чего-то такого сокровенного. Вы прочувствуете себя на очень высоких планах и поймете, что такое счастье. Быть реализованным именно в любви, настоящей любви. Женщина очень достойна. Ну что ж, всем я желаю счастья. Всем, всем, абсолютно всем, кто даже зашел случайно на мой канал. Я хочу сказать вам, что дорогие ребята, дорогие мужчины и девушки, которые меня смотрят, я очень рада вам, что вы стали подписываться. Я очень рада, что есть возможность увидеть такие расклады, они бывают не так часто, поверьте мне. И я бы по-настоящему хотела видеть вас как можно быстрее реализованными в чувствах своих чувствах к любимому человеку. Желаю вам по-настоящему быть любимыми. А то, что вы любите, я и так это вижу. Всего доброго. До следующих раскладов. Пишите темы, ставьте лайки и продолжайте мечтать. Пускай ваши мечты сбываются. Всего доброго. Пока.